Наше родительское движение, как и многие, организовалось в то время, когда в школы продвигались безобразные... Русский народ, он или нет? Русского народа нет, уважаемый. И не прячься за спину, пожалуйста. Вот, да. Народ пермский против, и зиму вам нет, дадим. Мы будем выступать категорически, да, будем... последовательно, будем проводить митинги тем временем на Украине в Сирии и Гелл после Конституции 93 -го года они уже не принадлежат народу с нашей стороны было предоставлено очень много доказательств о незаконности работы этого так называемого банка мы защищаемся по закону а банк будучи зная о своих незаконных делах вводит в заблуждение не только людей но и суды кредитный договор предоставленной стороной по данному делу представляет Базельский банк Сбербанк России, является оригинальным, Отказать. Что такое полиция? Полиция в некоторых странах, орган государственного управления, имеющий своей задачей охрану безопасности, существующего строя и защиту порядков, установленных в интересах господствующего класса. Дальше вы мне говорите о том, что вы являетесь гражданином Российской Федерации и так далее и тому в Совет Союза Советских Социалистических Республик. Okay. Приводите нормы права, которые не содержат информации о нарушении ваших законных прав и интересов. Почему? Дальше вы пишете. Почему вы считаете, что они я содержат? Я считаю, что не содержат Но Почему? По какому, по какому поводу? Потому что я не вижу здесь данных, которые свидетельствуют о нарушении ваших конкретных прав. Вопрос. Да. Разрешаете вас, ограничить? Нет, не разрешаю. Все, Позовите сотрудника полиции! Нужно составить протокол! Товарищ майор! Как только мы завибрируем на своей частоте, они отсюда уедут. Они сюда приехали лишь только потому, что мы деградировали. Они будут себя чувствовать здесь дискомфортно, в нашем окружении. Если только мы объединяемся, и пошла воля, и пошла сила, вот это как паразиты. Глисты, когда организм восстановился, оно выдавливает все.